На картодроме «Маяк» состоялся очередной шестнадцатый этап серии «СВС Аймол Маяк Джуниор Кап». В соревнованиях принимали участие юные пилоты от 8 до 15 лет. причем этот этап стал рекордным для нынешнего, уже двенадцатого сезона Кубка. На старт вышли 35 участников. Формат мероприятия предусматривает две гонки, каждую из которых предваряет квалификационный заезд. То есть каждому участнику предстояло выйти на старт четыре раза. Борьба предстояла серьезная, потому что уже в первой квалификации ребята показали очень плотные результаты. В первом финале за подиум боролись 8 пилотов. На сей раз удача улыбнулась Стасу Федорову, взявшему серебро, а также Владимиру Янченко, который пришел вторым и, конечно, победителю, Николаю Василевскису. Впрочем, удача тут, возможно, ни при чем. Это показала вторая гонка результаты, которые мало отличались от первой. Серебро опять у Владимира Янченко, а на высшей ступени пьедестала вновь стоял Николай Василевскис. Что до бронзы, то она досталась Роману Базалееву, у которого в день гонок был день рождения. Что ж, отличный подарок, учитывая, что и за третье место пришлось очень серьезно побороться. Кроме того, награды получили участники лучшие в своих возрастных группах и самые перспективные новички серии, которыми считаются пилоты, проехавшие менее 10 этапов. Следующий вновь состоится на подмосковном картодроме Маяк. У рекордов скорости на воде огромная история, а теперь новую страницу в нее вписали россияне. Неподалеку от Санкт-Петербурга прошел первый фестиваль Балтийская миля, который привлек людей, влюбленных в скорость и водно-моторный спорт. В целом соревнования прошли по правилам рекордных заездов на суше. Правда, длина зачетной дистанции составила 470 метров. И это число выбрано не случайно такова максимальная глубина Балтийского моря. Интересно, что абсолютный рекорд первой Балтийской мили установила девушка Нина Обросова за штурвалом буревестника 650R. Ее результат 128 км в час. Андрей Еремин на гидроцикле сумел развить больше 120 км в час. А в классе надувных лодок лучшим оказался Евгений Кандыба. Его результат — 97 километров в час. Мероприятию не помешал даже пронесшийся над морем шторм. Ну а мы будем надеяться, что Балтийская миля станет таким же регулярным мероприятием, как и миля Байкальская.